Приветствую на канале Шарабара. Линчи. Жесточайшая смертная казнь применялась в Китае путем отрезания от тела жертвы небольших фрагментов. Линчи действовала в Китае с X века и была отменена лишь в 1905 году. Некоторые записи времен династии Мин свидетельствуют о том, что жертвы страдали целых 3000 отрезаний до смерти. В то время как в других сообщениях утверждается, что все испытания заняли менее 15 минут. Иногда осужденным давали опиум, но неясно, страдали они от этого меньше или же нет. Также я некогда вычитывал, что данная казнь могла длиться от одной недели до года. Каждый день смертника выводили, и палач отрезал от него кусок, после чего мгновенно прижигал. В конце, в последний день, жертвы отрубали голову. Если же приговоренный умирал раньше назначенного срока, то убивали и палача, так как считалось, что он плохо выполнил свою работу. Распиливание. В средневековье в Европе распиливали за совершение таких преступлений, как колдовство, прелюбодеяние, убийство, богохульство и кража. В Римской империи пилили наполовину горизонтально, а в Китае подвешивали за ноги и распиливали вертикально. И при таком методе страдания казнимого были больше, потому что кровь приливала к голове и сознание сохранялось дольше. Повешение, потрошение и четвертование – Согласно английскому законодательству, это являлось окончательным наказанием для человека, который был признан виновным в государственной измене. Приговоренных привязывали к деревянным саням. Лошади волокли их к месту казни, где преступника последовательно вешали, не давая задохнуться насмерть. смерть. Кастрировали, потрошили, четвертовали и обезглавливали. Останки казненных выставлялись на показ в наиболее известных публичных местах королевства и столицы, в том числе и на Лондонском мосту. В 1814 году такой метод был заменен повешением с переломом шеи и посмертным обезглавливанием. Гибетинг В Шотландии эта форма смертной казни предназначалась главным образом для осужденных убийц. Суть заключается в том, что на всеобщее обозрение вывешивались тела казненных или умирающих преступников на специальных виселицах. Иногда тела перед этим расчленялись замкнутое пространство. Фотография, которая была впервые опубликована в выпуске National Geographic 1922 года, монгольская женщина закрыта в деревянном ящике в пустыне. Фотограф Альберт Кан был свидетелем того, как женщина просила еду. Он не мог вмешаться и освободить ее, ибо вмешиваться в систему уголовного правосудия чужой страны запрещено. Женщина же с фотографией осуждена за прелюбодеяние. Жертвы не всегда умирали от голода. Согласно газетному сообщению от 4 года прошлого века, осужденные в Китае были помещены в тяжелые железные гробы, которые не позволяли им сидеть прямо или лежать. Всего лишь несколько минут в день они могли видеть солнечный свет, когда через маленькую дыру им бросали пищу. Казнь в мешке в Римской империи такому виду казни подвергались те, кто убил родителей. Преступника зашивали в кожаный мешок вместе с живыми животными: обезьяной, собакой, змеей и петухом. Мешок топили в реке. Согласно первой найденной документации, в которой упоминается данная казнь, в мешке с преступником были только змеи. Тем не менее во времена императора Адриана самым популярным вариантом было бросать петуха, собаку, обезьяну и гадюку вместе с преступником внутри мешка. Позднее это казнь была заменена на бросание преступников в яму с дикими животными, а в более поздний период на сожжение заживо. Горота была впервые введена в 1812 году как альтернатива повешению. По меньшей мере 736 человек были казнены данным способом в Испании в течение 19 века. Обычно те, кто был осужден на этот метод смертной казни, были признаны виновными в таких преступлениях как убийство, бандитизм или крупные террористические акты. Перед казнью осужденный привязывался к стулу либо столбу, на голову ему надевали мешок, поверх мешка набрасывалась петля. Палкой на конце закручивая палку, палач душил жертву. Гильотина. Создана в конце 1700-х годов. Это был один из первых методов казни, который призывал покончить с жизнью, а не причинять боль. Хотя гильотина специально изобретена как форма казни человека, она была запрещена во Франции и в последний раз использована в 1977 году. Республиканский брак. Весьма странный метод казни практиковался все в той же Франции. Мужчину и женщину связывали вместе, а затем их бросали в реку, чтобы утопить Цементная обувь. Метод казни предпочитала использовать американская мафия. Он похож на республиканский брак тем, что используется утопление, но вместо того, чтобы быть связанным с человеком противоположного пола, многие жертвы были помещены в бетонные блоки. Собственно, часто это можно видеть в фильмах или сериалах каких-то. Прогулка по планке. В основном практиковалась пиратами и моряками. Жертвы часто не успевали утонуть, так как они подвергались нападениям акул, которые, как правило, следовали за кораблями. Растерзание дикими зверями. Бестиарии – это преступники в Древнем Риме, которых отдавали на растерзание диким зверям. Хотя иногда акт был добровольным и осуществлялся за деньги или признание, часто бестиарии были политические заключенные, которых отправляли на арену голыми и не в состоянии защитить себя. Мазотелло. Метод назван в честь оружия, используемого во время казни. Как правило, это был молоток. Этот метод смертной казни был популярен в папской области в 18 веке. Осужденного сопровождали кашафоту на площади, и он оставался наедине с палачом и грубом. Затем палач поднимал молоток и производил удар по голове жертвы. Так как такой удар, как правило, не приводил к смерти, сразу после удара жертвам перерезали горло. Вертикальный трясун. Зародившись в США, этот метод смертной казни в настоящее время часто используется в таких странах, как Иран. Хотя это очень похоже на повешение, в данном случае, чтобы разорвать спиной мозг, жертвы яростно поднимали вверх за шею, как правило, с помощью подъемного крана. Свежевание. Акт удаления кожи с тела человека. Этот вид казни часто использовался для того, чтобы разжечь страх, так как казнь, как правило, производилась в общественном месте у всех на виду раздавливание. Хотя мы уже говорили в прошлом видео про метод раздавливания с помощью слона, есть еще одна похожая казнь. Раздавливание было популярно в Европе и Америке как метод пытки. Каждый раз, когда жертва отказывалась исполнять требования, на ее грудь клали большие веса до тех пор, пока жертва не умирала от нехватки воздуха. Преждевременное захоронение. Эта техника была использована правительствами на протяжении всей истории. Один из последних задокументированных случаев отмечен во время бойни в Нанкине в 1937 году, когда японские войска похоронили китайских граждан заживо. Колумбийский галстук. Ножом разрезается горло человека и через отверстие высовывается язык. Такой способ убийства говорил о том, что убитый выдал полиции какую-то информацию. Распятие на кресте. Особенно жестокий способ казни использовался в основном римлянами. Он был настолько медленным, болезненным и унизительным, насколько это в принципе возможно. Обычно после длительного избиения или пыток, жертва была вынуждена нести свой крест к месту его смерти. Впоследствии она была либо прибита гвоздями, либо привязана к кресту, где висела в течение нескольких недель. Сожжение живьем в собственном доме. Нередко викинги жестоко расправлялись даже со своими соплеменниками. Бывало, что они ночью подкрадывались к дому своего соперника, с которым, например, не поделили землю, подпирали двери и зажигали дом. Всех, кто пытался вылезти через окна, они кололи копьями. Казнь у столбопыток или дерева. Такие казни были популярны не только у североамериканских индейцев. Но у викингов жертва сама себя убивала. Ей аккуратно распарывали живот и прибивали кишки к столбу или дереву. После чего викинг ходил вокруг столба, наматывая на него кишки. Еще жертве давали в руки меч. Ведь казнь была почетная, а настоящий воин должен помереть с оружием в руках. Если викинг умирал без криков и стонов, то он автоматически становился героем. Спуск корабля на воду. Весьма популярным у викингов был спуск корабля на воду. И чтобы при этом на пути лежал человек, которого Кельдракара должен был разрезать. Брызги крови на бортах говорили о том, что корабль будет счастливым. Сипуку — Это ритуальное самоубийство, совершаемое самураем согласно кодексу Бусидо. К такому способу смерти прибегают тогда, когда самурай оказывается покрыт позором, смыть который можно только его смертью. Чтобы сепуку было проведено правильно, необходимо строго соблюсти свод правил, которые четко регламентируют этот страшный процесс. Ритуал сепуку самурай мог совершить по приговору или по собственному желанию. Например, если он терял своего хозяина в бою или плохо исполнял свой долг, другие воины могли заставить его совершить сепуку. Но нередко самурай сам хотел оправдаться перед бойцом и людьми, поэтому принимал решение вспороть себе живот особым образом. Делать это нужно было сидя, чтобы не упасть на спину и не опозориться. Перед данной процедурой у воина было время, которое он тратил, как правило, на творчество. Самурай занимался бонсаем, писал хоку, созерцал природную красоту вокруг и все в том же духе. На сипоку самурай выходил в белоснежном кимоно, сев на колени, они расстегивали себе кимоно и углы подкладывали под колени. Это делалось для того, чтобы умерев не откинуться назад, продемонстрировав тем самым вспоротый живот. Самурай должен был вонзить Косунгобу одна из разновидностей танпо, себе в бок и вспороть живот до пупка. После же предполагалось, что надо прокрутить кинжал и провести его вверх до солнечного сплетения. Надо также сказать, что у самурая имелся ассистент, который должен был в конце отрубить ему голову. Позднее самоубийство Сипуку совершали, наваливаясь на меч. Данный способ считался более гуманным. Кричать и корчиться во время совершения ритуала самураям не полагалось. Женщины из сословия самураев в случае позора, измены мужу, предательства или недержания слова тоже совершали этот обряд. Поступить так могла и та женщина, которая грозила без чести не по ее вине. Женская Сипуку совершалась ножом. который который японке подарил муж или отец, им она прокалывала себе сердце или, согласно другим сведениям, перерезала горло. Перед ритуалом женщина сама связывала себе ноги, чтобы умереть в достойной и целомудренной позе. Согласен, приятного мало, мягко говоря, во всех перечисленных за два видео способах, но, тем не менее, противное животное человек, сим позвольте откланяться. Ставь же мне пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. Сайонара.